Я бы это на поле закончился. Да, ты ну, конечно, там бутыло... Три нахуй, вот там пиздец. Ну, там мы... Мы в МТП не выпили. А? Да, не выпили. Там были питерские бошки а там, блядь, весь холодильник, холодильник забит Холодильник Я Просто нахуй битком. Там челк -то принес <связь> <связь> только бошки. Да. бошки, да? Я ж не знал. А А я все... А я Никак, я, как, я уже так заплатил одну тяжечку так все. Ладно хорошо, давай накати. Я такой давай, ебать давай. как меня накрелась полтяжечку. Я такой ебать. Если мы все выпьем, значит у нас получится бутыл... бутылку две да, стаканы. Парни, погнали, Вовс! Вов, вов, вов, вов, да. Понятно, вов, все. Вов, началось, началось, Вовчик, вов, давай, Вов, блядь. хоть не спасай, ну давай кто ж как вов. не я. Правда, все-таки это до конца, просто Никто. все, кроме нас. Никто кроме нас. Сам понял, мне вон этот слатать. Мне очень понравилось. Она на пиздец. Вы двое так не надо? Они проводят. От меня призвели. Да. Да. От Лимонная кислота. Да? Любая кислота разлагает алкоголь. Да, да, да. Опа, слышишь, да? не пить, пожалуйста. Без банки нахуй. Оставьте. Бля, ну конечно, тот не будет пизда. Трава, трава, конечно, свои, бля, там несла свой голос, пиздец. Бошки, потушой, пойдешь, что ли? Да. да. Что делать? Сотать. Лимон, знаешь не? Что лимон добавляется. А это не Вот я помню. на работу я не пойду потом через час. Да ну нахуй тра вот пизду этого директора пошел нахуй. Бля.